«Иди работай! Сколько можно людям парить мозги?» Ребят, сколько я таких комментариев слышу в свой адрес. Но не забывайте, совсем недавно я была лежачей. Для меня было сложно дойти даже в туалет. Я задыхалась от того, что я дышу. И любая информация, которую я встречала про свое тело и как его исцелить, для меня была просто находкой. Именно поэтому для вас сейчас... Я создаю эти марафоны, где приглашаю специалистов, которым, конечно же, оплачиваю за эфира часы которые рассказывают вам, как исцелить ваше же тело, как с ним работать, как подтянуть определенные мышцы, чтобы определенные органы начали работать по-иному, потому как бактерии не могут вызывать болезни, бактерии – это санитары нашего организма, они не враги. Пьер Жак Антуан Беман это уже доказал. Самотиды могут превращаться в несколько десятков видов бактерий. Профессор Энделайн пишет о 42 стадиях самотидов. Определив, на какой стадии развития находятся самотиды, можно определить, какие проблемы со здоровьем человека. Если ты будешь бояться, организм воспримет это как угрозу смерти и начнет увеличивать количество клеток в легких. Аллопатическая медицина называет это раком легких и лечит химиотерапию. Как только человек перестает бояться, соматиды превращаются в туберкулезную бактерию и начинает поражать раковые клетки, доказано доктором Хамером. Он излечивал терапевтической беседе. Ребят, об этом и о многом другом мы будем с вами разговаривать на нашем марафоне, который называется рождение аватара и конечно же для вас будет первые три дня абсолютно бесплатными чтобы вы могли посмотреть что и как там происходит я вас всех приглашаю присоединяйтесь